11 августа Нижневартовск отметит День строителя. В праздничной программе с 9.30 до 13.00 первая часть деловой конференции «Умные города» с участием ведущих спикеров России состоится во Дворце искусств. 14.00 до 15.30 вторая часть деловой конференции «Умные города». В 16.00 начнется церемония награждения лучших строителей Югры. В это же время на площади нефтяников стартует народное гуляние. А в 18.30 вас ждет шоу танцующих экскаваторов. В часов праздник продолжит выступление группы «Кармен». Приходите, отметим праздник вместе.